Так, значит, создаем куб и начинаем делать так, как я показываю. Мне вот что-то подсказывает, получилась какая-то кружка пива, действительно. Если вы досмотрели до этого момента, то знаете, На весь этот материал, который у меня скопился, мне потребовалось около 8 гигабайт. И я вот это все скомпилировал сейчас для вас такой коротенький монтажик. Что же я вынес для себя из этого моделирования? Ну, первое это то, что лучше не брать куб, когда делаешь круглый предмет. Второе, нужно чаще сохраняться, потому что один из проектов просто вылетел на полпути. Я почти сделал колодец. Ну и то, что не все программы совершенные и бывают ошибки. Поэтому опять же чаще сохраняйтесь.